Хаюхай, ухай, с вами типа ивангай Всем привет! Э, с вами канал ND119, мы поговорим о разных фоновых. Там, э, э, это что? А это от компании Sony э, 2000-2002. Нет, да, 2000-го 2000 года. Rayball 2000 -го года. Кассета не тех времен, но еще позже где-то 97 или 2002 -й. точнее не помню было у меня раньше вот такая камера iLuke 110 джейнус но у меня потом её не стало не важно также я пользуюсь кто Кому понравился ролик, поставьте палец вверх под этим видео. Ссылка будет в описании. На... Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Вступайте в мою группу ВКонтакте. И становитесь моим другом ВКонтакте или подписчиком. Как вам угодно. И если вам не жалко, кидайте деньги. Ну, не то что не жалко. Поддержите меня. Как бы все заказывал ее за 260 рублей свою карточку Яндекса. Итак, мы начинаем третий урок Рисунки. Также я в комп компанию Индизайн отправил свое резюме насчет делать э дизайн для, ну, для временного такого как бы. Чтобы делать временно тут. А, сюда есть. И зеленый лист полный. Ой, ну зеленый он тоже Желтый. Да, жёлтый. Также как у уме. Такие себе очки. Как вы скажете, у меня черный полностью волос? Или нет? Что, когда на видео смотришь переливать. Он какой-то синий становится. Но, на самом деле у меня а на солнце он меняется цвет, неважно пошли, берем наш эксперт в ручку любимую начинаем мы что нибудь рисовать а, в прошлом уроке я рисовал меч и альфа бета альфа -бета не получилось, ну то есть получилось но меч надо было еще нарисовать в альфа бете и так как э, я посмотрел пару видеороликов, там Олегу Воронцову лайк, никого дизлайка, э, прочее. Кстати, он подписал, он, он, мне меня вконтакте, сегодня именно, ссылка, если хотите, скинув скрин, что у меня в друзьях, или просто найдите на канале youtube мою ссылку на контакт зайдите и посмотрите друга Олег Воронцов тот самый видеоблогер который делает художественные рисунки и что мы нарисуем что мы нарисуем надо подумать я как бы его попросил чтобы он нарисовал меня арт ну как бы я а себя попросил его я его спросил А знает ли он канал МД51 Он написал Сейчас ну Класс Сейчас глянем, значит сейчас глянь. И потом э, Не секрет Он меня добавил в друзья Некоторые Фаны Майнкрафта Я не буду обсуждать там Лошка Ивана Гай по Майнкрафту снимал свой мини-фильм. Правда, я сегодня еще пару роликов посмотрел. Мистер Джефф, оу, как не надо снимать Майнкрафт. Меня просто убило и ржал посты. А, и канал Цитрус. Спасибо за классные видео. Я, возможно, тоже начну Майнкрафт снимать. Ну, не так, как школьник, а как-нибудь подробно. Я поначалу кто-то там снимал, а потом у нас бандикам. У меня бандикам есть, но можно и посоветовать какую-нибудь другую игру. Может по Майнкрафту, может GTA San Andreas. Также ссылку я скинул на свой Яндекс Диск, И там будет галерея, ну фоны для этого, для заставок. То есть я... В игре, зашел в игру GTA San Andreas и сделал пару фотографий качественно. Ну, взял там, зашел в свой дом, прошел миссии, взял свой фотоаппарат и начал щелкать, щелкать, щелкать, щелкать, щелкать, щелкать, щелкать, щелкать, щелкать. щелкать. Думал, классно будет. Классно будет. Подпишись, поставь палец вверх. Всем пока. До новых встреч. А еще в следующем видеоролике я расскажу ну, пару своих тоже и плюс пару бонусов, кто хочет, создам там логотип или создам, к примеру, видеозаставку в Auro Reanimation или в Sony Vegas. Ну, в Sony Vegas я не, не очень, у меня его нету, у меня только я. Что у меня версия 64 немного не кати. поэтому как бы в санивегасе я не работаю я редактировал windows movie maker а в последней версии она называется кино студия windows простой а еще мой друг сделал программу я тоже редактировать может но правда она еще не вышла название тоже и сказать ну, пока не могу афишировать но скажу что она будет классная и она будет в восемнадцатом или семнадцатом или восемнадцатом году точно сказать не могу потому что я сам процентов не знаю он сказал бы он как бы сказал что она будет а когда нибудь точно не сказал и плюс э, будет еще пару ну не коверы а я познакомился с одним исполнителем, его зовут Славик, э, фамилия у него, неважно, э, группа Асад, Асад э, у него email Асадмит вроде бы будет, сказал, что он только создает, и попросил меня немного его продвинуть на ютубе. Так вот, если ты меня, Славик, видишь, Славик, тот, который создатель, исполнителя рэпер э, группы AsAdmit, поставь палец вверх под этим видео, напиши в комментарий, комментарий, напиши под видео, становись моим другом ВКонтакте или подписчиком и подписывайся, конечно, на канал. И смотри получай новый видео самый первый плюс как я вроде бы обещал я поменяю может быть шаблон сделал новый делаю наш шаблон новый для ютуба также делаю шапки шапки 3d э, по 20 рублей кому надо пишите кому надо шапка там. Майнкрафт и ГТА Сандрас и тому прочее финя. Слава, я напоминаю, с вами был канал МДПС. Всем пока. Я какие Всем бай-бай.